Рецептов приготовления домашней татарской лапши можно найти много, но не все они аутентичные. Настоящую татарскую лапшу меня научила варить моя свекровь, татарка по национальности, делюсь ее рецептом. Приготовить домашнюю татарскую лапшу несложно, следуйте пошаговым рекомендациям и готовьте с удовольствием. Не следует добавлять в такую лапшу зажарку. Чтобы сохранить натуральный вкус продуктов, не стоит добавлять и лавровый лист так как он нивелирует вкус курицы. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подготовьте ингредиенты. Помойте курицу, очистите лук, залейте холодной водой, поставьте на небольшой огонь, до закипания варите в открытом виде, периодически снимая пену, после закипания можно накрыть крышкой, но не до конца, иначе бульон будет мутным. Огонь при варке должен быть небольшим, практически минимальным. Пока варится бульон, займитесь приготовлением лапши. Для этого вбейте яйцо, положите чуть-чуть соли, взболтайте. Понемногу добавляйте муку и смешивайте с яйцом. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Дальнейший замес теста производите на столе. Вымешивайте тесто, пока оно не станет очень плотным и тугим. Раскатайте тесто в пласт, настолько тонко, сколько сможете. Нарежьте тесто на полоски. Тесто можно нарезать несколькими способами, например, сложить вместе на сколько полосок и нарезать поперек тогда лапша получится короткая. Можно свернуть полоску в рулетик и нарезать вдоль, тогда получится длинная лапша. Слегка подсушите лапшу, ее можно заготовить в прок, подсушив полностью и переложив в банку для хранения. Бульон готов, лук можно убрать, свое предназначение он уже выполнил. Достаньте курицу. Разберите мясо курицы на волокна. Бульон процедите, посолите по вкусу. Положите лапшу в бульон, выключив полностью огонь. Через 5-10 минут лапша настоится и будет готова для подачи. Подавайте суп лапшу с кусочками мяса, черный молотый перец добавляйте по вкусу. Отдельно подавайте мелко нарезанную зелень. Очень вкусная и полезная домашняя татарская лапша готова. Приятного аппетита! Вкусняшки, подписавшимся! Вот из чего готовим блюдо. Курица, 600 грамм. Яйцо, одна штука. Вода, 2-5 литра. Мюка, 80-100 грамм. Количество муки зависит от размера яйца. Лук одна штука. Соль 1 чайная ложка, или по вкусу. Черный молотый перец 1 щепотка, для подачи. Свежая зелень 15 грамм, для подачи. Зеленый лук, укроп, петрушка. Количество порций 4-5. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх. Если нет, то палец вниз.